Наша планета Земля – одно из многочисленных тел, которые обращаются вокруг Солнца, то есть принадлежат Солнечной системе. Земля шарообразна и является третьей планетой по счету от Солнца. Мы можем видеть нашу Землю со стороны благодаря видеосъемкам, которые производятся с космических спутников. Земля вращается вокруг одного из своих диаметров – земной оси которая пересекается в двух диаметрально противоположных точках – северном и южном географических плюсах. Благодаря обращению Земли вокруг Солнца, наклону земной оси и сохранению ею своего направления на нашей планете сменяются времена года.